Какая у нас сегодня погода, Ураган. видимость нулевая, все замело, вот такие вот дела, ну что ж, привез своих деток на каток, думаю пусть они хоть развеется, пишет свежим воздухом, ух сколько его идет, чудесно, классный сегодня денек. Да, вот такая вот у нас сегодня погода. Ничего не видать. Ну вот. Все чем заняться? Дети на катке. Я уже буду ездить. Жену отвез. Пусть по магазинам ходит. А я уже отдохну, посижу, посмотрю фильмы про голубей. Порадуюсь за голубеводов. А? Вы в одной сезон уже начался, пойди у всех, а? Круто, хорошо у нас вот. Нас предупредили заранее, за два дня не ошиблись. Вот такая у нас сегодня дорога. Видимость ужасная. Машины едут, плетутся. у нас долго по моему идет наш город сейчас получится отрезано от всего будем выживать где наша не пропадала но всем всем голубеводом привет огромный хочется пожелать им весеннего настроения чтобы птичка радовала не только их но и нас я только за хорошие показатели. Всем успехов! Вот, заезжаю в родной поселочек. Вот. Как у нас красиво здесь. Зимний, зимний пейзаж. Красота да и только. Деревья красивые у нас здесь. Тополя. Люблю я свой район, люблю город наш, очень хороший. 15 минут в любую сторону, везде природа, речка, рыбалка, озера, прекрасный город. Вот наш любимый город заносит. Я думаю, если такими темпами, то его занесет, ничего уже не видать. Видимость метров, наверное, 100 максимум. Уже за 100 метров только огоньки видать. И все. Поеду забирать своих, наверное. Какое то уж катание. на погоду если кто-то может представить что творится на улице какой ветер сносит всех еду как в лесу ничего не видать ветрище конкретный да вот то что я говорил вчера улыбался было солнце что будет армагеддон вот смотрите Сегодня вот такая вот история. Урга какая, ужас, что Че творится? Через грязные область. Пурга. Такое вот. Ну. ну все, не мерзните. Давайте, пойдем чай пить. Вот первые пескуны уже. Ну, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Ай, молодцы, ай, молодцы. Скоро полетим.